Всем привет, меня зовут Павел и в этом видео мы пообщаемся о том, какие функции сегодня реализует наша компания, для чего она нужна и какую помощь она может оказать всем тем, кто попал в сложную жизненные ситуации, именуемые нынче кредитами. Кредиты. Совершенно правильно, если вы смотрите это видео, значит вам уже предварительно рассказывали, моя функция лишь дополнить эту картинку. Так, первая задача, которую мы ставим перед собой, это оптимизация задолженности. Оптимизация задолженности в данном случае и через нашу компанию реализуется через суд. Первичную функцию мы э, выполняем таким образом: сначала мы вынуждаем банки подать на нас в суд. Это комплексная юридическая работа, куда заложен, куда заложен огромный опыт и огромный потенциал нашей компании, который в свою очередь зарекомендовал себя уже с 2006 года. Мы вынуждаем банки подавать на нас суд. Для чего? Для того, чтобы уменьшить денежную ставку, которую требует с вас банк изначально. Эта функция реализуется, естественно. Через суд. Далее, а, наша задача зафиксировать сумму, которая должна быть выплачена. Суд выносит соответствующее решение, после а, начинает работать Федеральная служба судебных приставов. Судебный пристав – это а, государственный служащий, у которого нет в принципе мотивации у кого-либо что-то отбирать. Это, а, служащий, который ориентирован на урегулирование данного процесса, и когда мы сами идем на диалог с судебными приставами, они вполне лояльно и всегда идут на уступки. Это уже проверено, неоднократно было опробировано. Что происходит? Для тех, у кого есть официальный доход, официальный доход, можно договориться с судебным приставом на ежемесячные выплаты 5-10 тысяч рублей, что э, купе дает э, отличную возможность для тех, у кого сегодня, э, к примеру, э, по всем кредитным обязательствам платежи в районе 30, 50, 100 и т.д. тысяч рублей. Э, вот эта цифра, она вполне подъемная. Я понимаю, что э, у большинства наших клиентов не было мотивации взять и не отдавать, ну просто сложные ситуации, которые привели человека вот в, такой, вот, вот в такое положение, немудрено и именно в этом наша функция, помочь вот именно здесь. Для тех, у кого есть официальные источники дохода, иногда, если устраивают такой вариант, судебные приставы накладывают своего рода применение на получаемую зарплату, это 25-30% от ежемесячного оклада, от ежемесячного дохода, который мы получаем там на свою зарплатную карту. Это один из вариантов. Чтобы э, федеральный, федеральный пристав, э, судебный пристав э, вообще пропал, чтобы он вообще от нас, грубо говоря, отстал, э, можно прийти и заявить о том, что у меня нет сегодня возможности выплачивать по своим кредитным обязательствам, э, с меня взять нечего и э, платить мне, к сожалению, тоже нечего. Что делает судебный признак? Он реализует такую функцию. Первое. Запрос ГАИ на наличие транспортного средства. Законодательством сегодня закреплена позиция, что транспортное средство является средством роскоши, соответственно, оно подлежит обременению, подлежит съятию или аресту, как собственность, которая может быть которая своей стоимостью может покрыть кредитные обязательства. Второй запрос в пенсионный фонд на наличие отчислений туда, то есть на наличие официальных источников дохода, которые тоже могут быть э, применены в качестве погашения задолженности. Третий запрос в регистрационную палату на наличие недвижимости, квартир, квартир, земельных участков, гаражей т. Т. Т. и т.д. Четвертый, его, к сожалению, сегодня неправильно трактуют сотрудники службы взыскания, сотрудники коллекторских объединений. И на самом деле, тот алгоритм, который предлагает четвертый вариант, то есть это арест или выпись имущества, не такое уж и страшно, как его многие себе представляют. Судебный пристав это а, не тот человек, который придет к вам домой, будет отдирать линолеум с пола, а, там, не знаю, отрывать косяки, забирать двери, дверные ручки. То есть а, вся деятельность судебных приставов сегодня регламентирована. А, она прописана в федеральном законодательстве об исполнительном производстве, а также а, о деятельности судебных приставов. В практике ситуация следующая. Судебный пристав забирает из дома только лишь то, что является средством роскоши. Второй телевизор, второй холодильник, вторая стиральная машинка и т.д. и Все остальные в единичном количестве данные предметы являются предметами первой необходимости. Их нас лишить никто не может. Точно так же, как и с нашим единственным жильем без крыши над головой, невзирая на то, что у нас большие огромные долги, нас тоже лишить никто не может. Законодательством данная позиция не закреплена, эти нормы регламентируются гражданским кодексом, федеральным законом об исполнительном производстве, ну и массой э, других законодательных актов. Когда мы прошли все эти рубежи, судебный пристав э, выносит постановление, точнее акт, если излагать правильным языком, вносит акт о невозможности взыскания по кредитному обязательству. Данный акт он направляет инициатору истра то есть банку или банка. У банка есть несколько вариантов развития событий по а, данной ситуации. Первый – это данный попадает в суд, что само по себе абсурдно, потому что уже одно судебное решение у нас в руках имеется. Данная, так сказать, уловочка в законодательстве, если хотите, сделана лишь для того, что ну, вдруг внезапно у кого-то из должников где-то в Подмосковье или в другом регионе нашелся сахарный завод, который запрятан очень таинственным образом. Ну, в общем-то, вы не нашли, а тут вдруг появилась информация, что это можно сделать, и в данном случае инициируется новый ну, из... Второй этап развития событий – это Переуступка прав требований. Речь, как правило, идет о коллекторских объединениях, у которых на сегодняшний день в рамках законодательства действующего в Российской Федерации нет четкого определения. То есть я это воспринимаю как несуществующий институт права, следовательно, все их действия подпадают, ну, по моему глубокому убеждению, под незаконный формат в принципе. Все их действия э, на сегодняшний день не прописаны четко, следовательно, если нет регламента, значит это не существующий институт права. Однако, как мы видим на практике, коллекторы прикрываются нормами законодательства, пользуясь э, неграмотностью и незнанием населения. Вдобавок ко всему, пленум Верховного суда э, в июне прошлого года 2012 -го вынес совершенно четкое определение о переуступке прав требований. Как это выглядит точнее законодательно. Там изображена следующая схема – долги, кредитные организации лицензированные могут передавать только друг другу. То есть лицензированные к лицензированию. Все остальные действия считаются незаконными. Поэтому наша задача получить от коллекторов все права на требования по долговому обязательству. И третий вариант – это списание долга. Наверняка каждый из вас понимает, что банк это коммерческое объединение, у которого, как и у любого бизнеса, есть приход, расход и убыточные статьи. Следовательно, подвести ситуацию, это наша основная задача под получение справки о списании долговых обязательств в качестве убытка. По получению данной справки у нас есть все права заявить о том, что банк к нам никаких претензий не имеет. Это основная задача, которую реализует сегодня целый корпус юристов, которые в свою очередь могут обслуживать на сегодняшний день огромное количество клиентов. Все потому, что руководство компании выбрало очень оптимальный вариант использования трудов юристов, наработало потрясающую судебную практику и сегодня на лицо невероятные результаты, сегодня лицо тысячи довольных людей, практически еженедельно ну и наверняка многих из вас интересует вопрос который я часто слышу от своих подписчиков я часто слышу от своих клиентов многие спрашивают ой, мне наверное не выпустят за пределы Российской Федерации. Да, совершенно правильно такая норма существует и судебный пристав имеет право наложить обременение на выезд за пределы Российской Федерации хочу сказать следующее во первых для того, чтобы наложить подобное обременение, нужно пройти целый комплекс бумажной работы, что, как правило, наши госслужащие не очень любят делать. Это раз. Во-вторых, данное обременение накладывается лишь в том случае, цитирую официальный источник, накладывается лишь в том случае, если иные механизмы воздействия не нашли своего применения. Следовательно, отсюда следует, что если мы бегаем от судебного пристава, прячемся от него, то, конечно, он такую э, норму может применить. Но мы говорим о том, что эта ситуация подводится под судебного пристава, далее мы с ним договариваемся, далее мы с ним ведем диалог, далее мы с ним общаемся, и э, каждая из сторон идет на определенного рода уступки, на определенного рода нежности и приятности. Э, еще такой э, вопрос, который очень часто звучит, а смогу ли я потом взять кредит? Но, э, как нас известно, да, Бюро кредитных историй, в том числе и Национальное бюро кредитных историй, хранит информацию на протяжении 15 лет. Как показывает практика, через 5 лет идет обновление системы, и человек уже может через 5 лет обращаться в банковские структуры, ну, при условии, что его финансовое положение позволяет ему брать вновь кредиты и не прибегать к подобной процедуре, а выплачивать их. Всем огромное спасибо, с вами был ваш юрист по кредитам Павел Буксенко.